Всем привет, с риск водного клода. Это 2.2 сыграем. Это один, один Ну тут стандартный поменял, только поменял Magic защитника. Зачем защитник 2.2 а? Не, ну там есть классный защитник 2, на 2 но лучше это вот тоже экономик классный. Я так попробовать решил. Но это не на 10%, что я буду брать его. Так, получаем защиту. Получаем защитник. здесь. Так, ну пошлите. Я ту колду взял. А вдруг не там 1 два нужно Это слоя слоя 2 1 так вот. мне интересно какой кол вообще взял Это, конечно, без разницы но хотел бычку показать как что там уже казарму наша мне куда а естьбой найти точно 75 стоит но ну, а там же еще есть нужно летащу взять У меня, вроде бы, они тоже есть. А может быть, за летающих взять кого-то другого? Лучница, вот еще я хочу. Они просто легендарные. Когда бы упадает лучница, легендарный персонаж я бы ее взял. Все было бы классно. Да, а, поздно. Ладно. Спеши. О, воин, отлично, воин призываем. Хоть там два воина Ну еще минуточку. Надо а же пакер, так в двухсотку кстати призыв здесь давайте вот здесь Он очень будет я помню знаете Я помню на этой карте помочь помочь помочь я помню где-то я помните воина где-то я во сне играла тоже во сне кому-то снилось да мне снилось тоже Окей, был, окей, был. Сорянчик, мы тут занял. По полной программе. Базу построим. Что, кусаем везде по полной программе? О, воины живы, кстати. А если объединираешь, не брать? Блин, ну твой же недолго. А, если умным быть, то... А, если умным быть. Ч ⁇ за? А. Ч ⁇ за? Ладно, возька, мне все равно. хан что там делать ходил, мне все равно. Не понимаю его. То он на обратно, тот враг, то тот тимайт. Лучше один один, да? А теперь вот тоже... в этой игре нельзя. Я не знаю, почему взял чай-чай мой окей я буду сейчас буду а вот так вроде мы затащили а кстати можно вот эту сломать пошли эти вот миньончики он пробовал что блин что там происходит ума на да нет на раз красивом Окей. Солдаты эти вот нужно в конце брать, как я понял. Стал, солдаты в конце. Окей. Граммю тоже начало. уже в конце врубать. Он 60%. не с Врубать. Вот да, так. Врубать. Во, Вот Пошли врубим Пока Вот так. Врубать. Вот. Вот так ускоряем да, конечно, тут убрать три казармы для ускорялки ну ладно там уже врубил уже там вроде бы победили да такой не, а, меня сейчас врубили к экономику знаете, это быстро было играл Ладно, давайте еще, но что-то хотите бы изменить. То чувство, что-то произойдет. Вачественность. они тут будут нужны. Они просто шестом у меня левела этого. Крутяк. Вот если будем долго играть, то каких персонажей нужно, чтоб они отбивались? Каких? Есть, не знаю, ниндзя. А рядом здоровье увеличение. 135. А, вот на этот ответ. Я не могу дать, потому что мы еще не используем. Давайте еще раз. Хорошо. Хорошо. Берем. вроде лучший персонаж. жалко. Это бой мой был самый лучший персонаж. Это возможно все из-за тиммейта, которого мы считаем, Не атаковал, а что-то дразнился. из-за него. Может быть мне вернуть этой персонажей? Он сам был классный. Почему, Почему блин? Да ладно, ладно. Посмотрим. Если не побуждают, я беру обратно нового персонажа. Это защитника. Он самый лучший. Почему я его обратно изменил? Да, такое уже было. Да, он самый лучший. Ваш строим казаром и воюем. Ой, Ой че такое? Спухол, Ой, че такое? Как вы это делаете? Я не знаю, что бы им украить. дома, я... Авто. А это что такое? А что так можно? М -м -м. Что авто? Uh, Призывай не Авто. Авто, не войскам. Нет. <с> Сам за себя строит, За меня строит. <с> я не знал про это Круто, круто. Но я вот кажется, что и так и не нравится себе. Так, Разором построил, да, красава, но. Ой, ну да, в обороне оборона нужно очень здесь, он... а, значит себя защитить нужно а меня просто клан брось как, как игрушка то есть йобро если не хочу играть, пошел вон отступаем так что происходит Мучит что там мутит секретная база а. Чего я не спугал? Думаю, это враг наш. Думаю, как так? Почему изменить Почему не сказали? Так, ав, авто. Чего дело А, призываешь кого -то. Не, авто я не хочу. Сова, точно. Он, он сова, я вижу сову. Войска, в атаку. Войска, в атаку, файрбоум. Хитро сделанный. Вот такой фарбол так, вот, сбор точки здесь фарбол. Защита атака фарбол, атака не решим. Рубаем, кстати, защитника очень классно для начала. Для начала игры очень классно сойдутся. класс Следи за глазом. Блин, Васика, куда пошли? А, все там окей, ну, покебрал. А, брал. а уже гьон запускает простаулин. Сова, конечно же, сова. О. Сова может следить за ней. На. За моим. Бессмертным. Бессмертным, да, не надо нам такого. Так, прибор. А, знаю, вот что. там происходит? У тебя там война. Все, ладно. Ну, Я что -то как -то там, где там плохо дело. Так, э, что как-то не прозываете без звать войск все войска здесь а очень вот дело нужно ускорить давай ускорим. ускорить помогайте потихонечку да и разведка мы соляньте еще не потом фронт я так заметил вам две, две, две бакс -халки. он обрывает всех о май гад брах реально опасный стал у меня шестого левела поиска здесь нет ой ноу ой ноу ноу ноу о нет, о нет, о ну о нет, о ну о нет, Ну нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о у о нет, о Ударил может быть тоже экономику разрушить Слушайте. За ним точно, за ними бить, нет, все равно а, даже не хватает ни на чем точка сбора здесь, здесь, здесь. Ты... Он нормально стала. Я войска с тобой по с чем так вот это так, я понял. он не решил э, раздолбить по полной программе обол конца боя так, вот так, просто потратил чувак давай хоть какую тактику думаю нет положение не умеешь думать да, если ты инвалид, то да, прочь уйти нету. Какого блин? Какого блин? Такой там не двое что-то. Понял что? О, хоть хоть патки взял так кто такой, твои? М -м -м -м. Ради блин, не знаю, чьи, масса во. йо вы чё, вы что, с ума сошли? Он дома вырубил. Воюш матку где он думал бургу а муджики спать ребенку как блин происходит по войскам блять а что вы там не берете войска? все давай по полному фронтам идем по полному фронтам парбу тактику строит а смысла нет нам друзья ну я все сделал возможно вот такой что защитник мне очень надо нужен очень нужен защитник ускоряем все дело производим ресурсы оттакуйте говорю у тебя слушай а я не знаю кто виноват я виноват кто виноват ты виноват так друзья я не знаю че делать а я знаю куда пойдет такой обычный чувак. Смазывать. на. Ага. Нет. Пашу. Хоть наша сама А, он фартан, чем не сказал, напишет чату. Стройте базу здесь, я думаю, что он не узнает про нас. Почему-то нас будет сила. Ну, красава, что грубая? Я все-таки нет вот так. Голем берем. Я не знаю, что брать. Ну берем все, что есть. Я забыл взять, он такой красава был. Ух тебя потом. доходи доходи потихоньку ага, понял понял что он что задумал давайте вот он региональный так мы тут ускоряем что было есть один шанс друзья если я -то справлюсь, то будет чеки нет просто есть галем может двоих затащить не знаю потестет активным есть шанс один процент да но есть ну теперь уже нет нас окружили голим тут вражеский. слушайте а голимы реально топчик стали а, что, если враг там займет эту точку наших войска просто расклады убит я не знаю что делать я буду плакать я там хоть построил казарму ты даже до этого не додумался. Просто типа, Галиам... Ч ⁇ за чувак такой, блин? Порбоул. Мы живы? Нет? Я буду сражаться до конца. Нет такой возможности. Чтобы... Мой Но, друг... Да, умощенный друг. Не думаю что я такой крутой? Один ты никто. А вот все завалил. Такой умный, умеет атаковать. А знаете, придется к нему идти, пусть. Ну, шансов нет. но Я не хочу сдаваться. то да, блин, что такие гарпунты, красивые персонажи? 120 стоят, да? Посчитать. Наверное, они очень крутые для 2 на Ну, да, дело в том, что я их не беру. Так, ну что, там голем? Будет что-то делать? А он съест, скорость вербовал атаку, если без данного экономчика. Ну дело в том, что у меня нет он, так скажем, экономия, у меня слишком мало персонажей. Поэтому я проиграл очень хорошо. И некрасивые на Я лучше 1-1 один скраю. И уберет у колоду и до конца не будет играть. До сутки покачаю. Не хотел броня ну, ну дайте такого персонажа, не кучу манни, не ну, дайте именно манну. Тоже какой то красивый. Копеечник. Говорят, что вообще нет. А хуй говорит, говорят, если есть тактика, бери. Есть тактика. Всем удачи, пока.